Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня поговорим опять о мироустройстве. О таком понятии, как центр масс и масса. Ну, я утверждаю, что э, такого понятия, как центр масс, его быть не может, оно интеллектуально несостоятельно. Нам На каких примерах пытаются показать, что есть какой-то центр масс? Берут два тела, скажем, одно большего размера, другое меньшего, да? и между ними ну, какую-то проволочку цепляют, либо прутик, да, и показывают, что вот центр, соответственно, смещается в сторону более крупного тела. Вот уравновешивается. Ну, господа, это равновесие, это не центр масс, Это тело. Понимаете, как только вы между двумя телами как-то их скрепили, проволокой, еще каким-то прутиком, это стало тело, одно тело. У него есть, соответственно, Центр, вот его масса, она, соответственно, уже общая. Это не две разных массы, не три, не пять, не десять. У него общая. И да, уравновесить ее можно вот таким способом. Это называется равновесие, а не центр масс. Масса одна, нет двух масс в теле, в одном объекте. Это уже стало объектом. Это не два объекта, это уже один объект. Как, ну, как физически, как минимум. Понимаете? Поэтому говорить о каком-то центре масс – это интеллектуально несостоятельно. И то, что… Давайте это экстраполируем на космос, да? Допустим, все так, как они говорят, вот Луна, тело, да? и Земля. Откуда у них может появиться центр масс? Вот откуда? Они ничем не скреплены. Какой там центр масс может быть? Что там они должны уравновешивать? Каким образом? Каким образом прописаны эти силы? Вот каким? Я вот не встречал пока таких формул, чтобы они уравновесили, скажем. Ну ладно, два тела они там еще как-то пытаются. А чтобы они уравновесили, соответственно, все планеты и Солнце, как-то я таких формул не встречал, чтобы они это все уравновесили. Что там за силы работают такие? Ну, где они прописаны? Я их не нашел, чтобы это все было как-то прописано, да, что вот так все работает. Нет, все какие-то предположения, что это так работает. Но между ними никакие штырьки не, вотк... не воткнуты между вот этими телами. Ни Марсом, ни Юпитером, ни Землей. Поэтому какой-то там центр масс, он быть не может. Далее. Почему несостоятельно? Давайте к самому понятию «масса» подойдем. Вот что такое масса? Я утверждаю, что это понятие довольно размытое. И у нас есть такое понятие «вес». И вот когда господам физикам удобно, да, они как-то коррелируют эти два понятия. Даже не столько коррелируют, сколько ставят знак равенства между весом и массой. А когда-то нет. Зачем вели вообще эта масса, если мы, понимаете, вот мы массу никак не можем иначе, как через вес определить. Понимаете? Мы не можем этого сделать. У нас все равно будет эталон, грамм, килограмм, там, допустим. А, будет эталон. То есть мы через платформу, вот весы, да, берем и взвешиваем предмет. Только через это. Мы на Земле живем, не в космосе, не в невесомости ни на Марсе, ни на Юпитере, ни на Луне, на Земле. Нам больше никак не определить, скажем, а какую массу, там, вот, в да, имеет какой-то предмет. Ну, никак не определить. Кроме как взять, ну, какое-то сопротивление, платформу сопротивления и определить, какое давление, соответственно, оказывает предмет на эту платформу. Записать эту циферку условную. И, скажем, вывести какой-то эталон на основании которого будем потом настраивать любые другие весы, в том числе электронного типа. Да? Вот. Только так, больше никак. Поэтому есть только вес, а масса – это придуманная фигня. Просто интеллектуально-несостоятельное понятие, потому что его определить не могут. Его пытаются через количество там материи, вещества, господа. Берем кожаный мяч и набиваем его свинцом, железом, землей, опилками пухом вот, чем угодно. Вот, набиваем его, наливаем туда даже еще воды до кучи. Вот, зашиваем все это. И вот что, какая у него масса, какого вещества вы хотите, какие атомы чего вы хотите там замерить. Атомы железа, пуха, опилок, чего? Чего углерода, чего вы хотите там замерить, массу чего? Ну, наверное, это вот есть объект, да, в нем вот столько всего напихано. Поэтому все, что мы можем с ним сделать, она неоднородна, да, будет. Эта масса, не изотропна в данном случае. Вот. Все, что мы можем сделать, это поставить его на весы и просто его вес посмотреть. Вот и все. Поэтому какое-то количество вещества или материи – это интеллектуальное, несостоятельное определение массы. Поэтому вот эта масса, она искусственная, ее многие физики просто не признают. Его и не было ранее, был только вес. Но пора понять, что мы живем на Земле, и мы только вот в нормальных, есть такое понятие, как нормальные естественные условия. Но и от них только можно отталкиваться, у нас должен быть эталон чего-то. И от этого мы отталкиваемся. Поэтому у нас есть только вес. И вот здесь Здесь очень интересные есть моменты, когда вот эта вот масса, центр массы, если вот эти вот глупости все исключить, то у нас остается что? У нас тела падают на землю, ну, либо погружаются, но они же на основании какой-то силы погружаются, правильно падают? Даже если мы вот в воду бросили, там, пенопласт, он же на землю не падает, он на воде плавает. Дальше-то не падает, плотность не позволяет. Но он же стремится, в принципе, вниз, но вот не погружается. То есть просто одной плотностью все это объяснить не получится. Поэтому есть вот это вот стремление, да? Вот. Если вы будете лететь в самолете, и он будет делать горку, и там будет шар с водой, если вы в него какую-то песчинку запустите, она не будет стремиться в центр воды этой капли. Она спокойно будет плавать внутри вот этого шара водяного. Понимаете? Она не будет стремиться в центр шара. Но. Поэтому вот не объяснить вот эту вот э, тяжесть только лишь э, плотностью разной. Не объяснить. Соответственно, есть феномен. Феномен этот есть. Вот. Объяснить его пока никто не может. Почему это так? Вот я пока на сегодняшний день могу это объяснить только как то, что это прописано. Это просто прописано. И все. Потому что вот это поле его вычислить никто не может. Вот это притяжение его доказать никто не может. В том плане, что ну, если к Земле притягивается, то в принципе все должно притягиваться. друг к другу. А мы этого не видим. Кроме электростатики и магнитов. Да? Больше ведь не видим ничего такого. Вот. Поэтому А к Земле все притягивается Земля все притягивает Поэтому я и говорю Я, я пока на сегодняшний день вижу просто Это как прописано Кем-то вот в этом коде Оно прописано Ну а далее более интересные э Выводы Но это уже другая тема В следующем видео мы как раз коснемся матрицы Живем ли мы с вами В матрице Итак, друзья автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.